Казанский университет всегда готов принять любые инициативу от студентов, ведь студенческая жизнь – это не только неотъемлемая часть учебного процесса, но и успешный путь в достижении побед. Именно поэтому 17 ноября в одном из красивейших залов Казанского федерального собрались активисты органов студенческого самоуправления, вузов с различных городов России. Заседание совета приняло формат круглого стола, где каждый мог высказать свою точку зрения. Ректор Казанского университета также поделился личным видением развития перспектив студенческого самоуправления. Мы ставим задачу, э, начиная с скамьи, чтобы чувство реализации всех, всего собственного потенциала у молодых людей э, появилось такое, что это не могут сделать здесь. Никто, кроме вас, это не сделал. Да? Никто не придет. То есть это вот говорят, э, что-то можно сделать, кто-то пусть нам что-то скажет, а что делать и как делать, э, сказать никто не может. Представители Федерального агентства по делам молодежи и руководству КФУ обсудили с активистами масштабные проекты, на которые действительно стоит обратить внимание значимым достижениями для нас является победа в привозком окружном этапе Всероссийского конкурса Студенческий лидер, победа в 11-м межвузовском конкурсе специально значимых проектов моя инициатива в образовании, победа в различных номинациях ежегодной студенческой премии Республики Татарстан, Республиканского фестиваля студенческая весна, золотец-диплом номинации университетских арых учебных заведений. Эти и многие достижения являются результатом тесного взаимодействия с технических общественных объединений и администрации университета. Стоит отметить, что Казанский федеральный стал площадкой для проведения мероприятия не случайно. Мы видим, как изменился университет. И вообще, как изменился университет в мире, и их роль в мире и роль университетов у нас в России. То есть они и границы стали прозрачными. Мы вообще не можем себе представить, какое-то обособление университетов. От реальной политики, от системы образования, общего, среднего национального образования в регионе Российской Федерации. Насколько они открыты и насколько они прозрачны. И именно от этой информационной прозрачности, их открытости, во многом зависит от их эффективности их работы. Подтверждая сказанное, ректор Казанского университета подписал соглашение о дальнейшем сотрудничестве с организацией студенческого самоуправления КФУ. Не обошлось и без подарков. Представители иногородних студенческих организаций искренне поздравили Казанский федеральный университет с 212-летием. А после гостей вуза ожидал приятный сюрприз в виде экскурсии по студенческому телеканалу «Универ-ТВ». Здесь они узнали много нового. Я впервые вижу студенческое телевидение, которое вещает в круглосуточном режиме. Здесь, как я узнал из экскурсии и из посещения телестудии Довольно-таки на высокопрофессиональном уровне выходят информационные, новостные программы, которые освещают различные, студенческие, ну, различные аспекты студенческой жизни. Прошедшее мероприятие призвано сыграть важную роль в развитии студенчества. Безусловно, такой обмен опытом между представителями молодежных организаций России всегда полезен и нужен. Адель Шемилова, Дмитрий Язвинский, Ленардо Вольтьяров, Универньюз.